Так, какие же преимущества имеет криптовалюта? Есть как минимум три преимущества, о которых вам нужно знать. Первое. Криптовалюта не принадлежит ни одному государству. Второе. Все транзакции и все операции с криптовалютой записываются в специальный реестр, так называемый блокчейн, из которого невозможно ничего удалить. И третье. Количество криптовалюты ограничено. Таким образом, мы получаем своего рода единую мировую валюту, в которой все прозрачно и отсутствует инфляция. Кроме того, мы забываем про лимиты, про конвертации валют и влияние кризисов на отдельно взятую валюту в локальном регионе. Это обозначает, что мы можем свободно переводить деньги между регионами, между странами и между континентами и не задумываться о том, сколько процентов мы заплатим посредникам, сколько мы потеряем на конвертации и как долго будет идти наш платеж. В следующих видео мы рассмотрим каждое из этих преимуществ по отдельности. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и расскажите своим друзьям.